Всем привет! Сегодня буду пересаживать свой филодендрон "Карамель Марбу". <свят> так как он у меня в таком контейнере сидит и нужно его пересадить, чтобы у него корешочки не приросли вот к этому пластмассовому горшочку, потому что там ни дренажа ничего нет. Развивается листик очень так хорошо. У молодого листика есть прям я вижу неоднородность, ну не знаю, как бы проявится у него варигатность или нет, но он у меня стоит под фитолампой, прям хорошо освещается. Я уже говорила, у меня просто, я его приобрела, у меня зеленые листья. Ну, в принципе, есть шанс, что он проявит свою варигатность. Очень красивую. Перечитала много материалов. И такой вывод сделала, что карамель Марбл, ну не только карамель Марбл, но данное растение карамель Марбл может как потерять варигатность, так может ее приобрести. Если растение материнское было варегатным, оно все равно может стать варегатным какая-то на клеточном уровне, если у него остались вот эти клетки, да, вариатные, то он, конечно же, может и проявить. Просто для этого нужно очень яркое освещение. Вот, я поэтому и поставила его прям в лампу, чтобы ему было прям светло, да плюс еще и солнце, ну, надеюсь. Я в прошлом видео говорила когда его получила. Если даже он и не проявит варигатность, а останутся зеленые листья, но они тоже, знаете, очень красивые. Посмотрите, какие просто лопухи. А у взрослого растения они еще и больше будут. Сейчас они около 35 сантиметров в длину, а у взрослого экземпляра могут достигать и до 80 сантиметров. Все мы знаем, что филодендрон относится к ароидным растениям. И для них, в принципе, одни и те же условия. То есть, почва должна быть рыхлой, воздушная, воздухопроницаемой. То есть, чтобы при поливе вода не задерживалась, а стекало дренажное отверстие. То есть, смачивалась и растение не нужно, чтобы болото ему устраивали, но это не будет. И светлое место, в принципе, и все. Приготовила я грунт. Вот такой вот он, рыхлый, хороший, питательный. У меня здесь немного универсального грунта, немного кокосового субстрата, немного сосновой коры, очень мелкой фракции, древесный уголь, перлит, и немного кинула еще удобрение длительного действия осмокот. Все хорошо я уже перемешала. Ну, здесь, конечно, вот растения, корни у него очень такие сильные. Выбрала я ему горшочек. Здесь насыпала уже керамзит. У меня керамзит вот так вот получается. И он уже хороший горшок, то есть ему не нужно ни больше, ни меньше. Ну, есть, естественно, дренажное отверстие. К весне, думаю, он у меня вообще красавчиком будет. Я сейчас аккуратненько его... Переварить. А он уже где-то корешками у меня там... Прилип уже. Прирос, да. Ага, ну отлично. Так, сейчас я его примерю. Ну, хорошо. Как раз так засыпется. То есть, вот, ну, как посажено, вот эту вот, корневую желательно не нужно. Здесь вот корешок еще его. Ну, что, сейчас я буду его присыпать. Корневую шейку не нужно углублять. Ну, корешочки хорошие у него. Много корешочков. сразу в горшочке другой вид сразу стал, такой красивый сразу а то он у меня в том стоит в контейнере и уже знаете как бы листья тяжелые он их переваливает вот просто земля попала Ну, вот еще. Как я буду за ним ухаживать? Я уже говорила, что в первую очередь для него нужно создать хорошее освещение, поливать по мере отсыхания верхнего слоя почвы, то есть его не нужно заливать. Ну и из мелкого поляризатора можно его и опрыскивать. Если сухой воздух в квартире. Вообще все ароидные, они в принципе все любят влажность воздуха. И поэтому как бы желательно, конечно, обыкнуть. Удобрять? Да, тоже буду я его удобрять. Ну раз в две недельки я буду подкармливать. Удобрение для декоративно-лиственных растений. Сейчас я унесу его на место и покажу, где он у меня стоит. Ну вот, поставила я его на место под свою супер лампу. Думаю, что здесь-то у него баррелятность не проявится. Здесь у него по соседству стоит аллоказия, которую тоже недавно в принципе, приобретала. Вот у нее вышел листик один. И вот еще четвертый пускает, причем, знаете, так промежуток как бы небольшой, в общем, она стала у меня очень быстро в рутинописи. То есть ей нравится. И я тоже ее поливаю, знаете, не часто поливаю, я даю просохнуть грунту немножко, и ей это нравится. И также я буду ухаживать и за филадонтроном. И также я ухаживаю и за другим филадонтроном, я также даю ему подсохнуть. Так, иногда опыскиваю только, и все теплое водички.